Так, какой бы ролик сделать? Лего вещи у нас были, средства передвижения были. Ладно, идем по классике. И сегодня у нас большая подборка детских средств передвижения. Я знаю, ребят, вы все любите такие выпуски. И, кстати, меня зовут Антон Ларин, кто еще не знает. И я от вас жду больших пальцев вверх. А еще я для вас подготовил конкурс в конце видео на тысячу рублей. Так что обязательно смотрите до конца. А теперь присаживаемся поудобней, и мы начинаем. Это безумно прикольный грузовик на огромных колесах и с супер высокой подвеской. Видимо, на этом транспорте ребенок катается и в зимнее время года, потому что иной причины на столь мощную подвеску я не вижу. Ах да, чуть не забыл сказать, вы, наверное, не заметили, но у тачки же еще и прицеп есть. Да-да, вот так вот. Будьте внимательнее, господа. Ну а если серьезно, то, конечно, у этой и так крутой машины есть такая же крутая тачка сзади. Она тянет ее за собой на массивном прицепе. Сама же машинка является уже куда более низкой и, разумеется, гоночной. Лично мне вообще супер заходит вся эта тематика игрушек. Их как раз имею в виду. Здесь этот необычный розовый цвет заходит как никогда на ура. Потрясно!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 Давайте сделаем небольшой перерыв от всех вот этих супергеройских тачек и просто немного насладимся красивой ретро-машиной. Тачка получила коричнево-блестящий окрас с красивыми элегантными серебристыми полосками вдоль корпуса. Сам каркас автомобиля не такой сложный, и думаю, с этим у мастера не возникло проблем. Но вот краска, которой ее покрыли, это реальное искусство. Так смотрю я на нее вблизи и понимаю, что тут был задействован далеко не один и даже не два слоя. Хотелось бы мне научиться красить подобным образом, а то банально подобрать цвет под что-нибудь и потом аккуратно покрасить не всегда удается. Ставь лайк, если ты, как и я, местный криворучка. Спортбайки и все такое – это, конечно же, круто. Но ведь и прогулку на мотоцикле вместе с близкими тоже никто не отменял, верно? Подобный вид отдыха иной раз может доставить куда больше приятных ощущений, даже без выполнения сложных трюков или достижения высокой скорости. Причем для этого не обязательно обзаводиться вторым байком. Все есть в следующей модели. Она имеет небольшое, но уютное сиденье сбоку, которое позволяет вместить туда еще одного ребенка-пассажира. Сам мотик имеет красивый милый белый окрас с запасным колесом сзади. В него установлены яркие фары, а также клевые зеркала заднего вида. Во время езды он также издает приятную для ушей мелодию, которая скрасит поездку в любую погоду.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 Воу, на конец выпуска я расскажу вам о очень крутой тачке, которая, кстати, была в мультфильме «Тачки» в синем цвете. Это Плимут Суперберд, спортивный автомобиль, выпускавшийся с 1970 года компанией Плимут, одна из самых легендарных гоночных машин серии наскар и неоднократный ее победитель под управлением знаменитого гонщика Ричарда Пэтти. Несмотря на то, что Плимут Суперберд изначально планировался как исключительно гоночная модель, он был пущен и на конвейер, и вот уже сейчас сделали его копию, но, как по мне, ей идет только голубой цвет.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 Что ж, фанатов драмы с роботами мы порадовали. Пришло время погрузиться в атмосферу летательных кораблей и войн. Как говорила Лея в восьмом эпизоде, не все проблемы можно решить, запрыгнув в истребитель и что-нибудь взорвав. До этого момента я не мог с ней не согласиться. Однако, увидев это чудо, я перестал так думать. Вы только взгляните на то, как круто была спроектирована эта машина. Со стороны практически невозможно понять, что она ездит по земле. Этот истребитель отлично повторяет одну из моделей фильма и является недешевой подделкой, а можно сказать неповторимым оригиналом. Хотел бы я лично поговорить с детишками, испытавшими это судно, и узнать их первые эмоции». Эх, что-то я отошел от темы, но с другой стороны говорить тут больше нечего. Истребитель получился очень классным. Он и выглядит потрясно, и ездит... Э, летает очень хорошо. А из-за подсветки на задней части в таком легко можно кататься и в темное время суток. Так, сосредоточиться. Скорость. Я скорость. Один победитель, 42 лузера. Я таких ем на завтрак. Завтрак? Да, подкрепиться не помешало бы. Ха-ха! Всегда почему-то не могу остаться равнодушным после этой самой шутки. Конечно, вы правильно догадались, сейчас я покажу вам модель из мультфильма Тачки Молнию Маквин. У машинки основной фишкой является красивая декорация всего корпуса. Она была обклеена прямо как в мультике. Даже глаза выглядят как настоящие, ей-богу. Но на этом, само собой, еще не все. Катаясь на подобной тачке и стоя в ожидании начала гонки, можно похвастаться перед другими очень впечатляющим дымом от покрышек. Это совершенно безопасный вариант в игрушке, который не жжет резину, а происходит из застроенного встроенного вовнутрь шланга с дымом. Ну скажите мне, какой ребенок не был бы счастлив, управляя такой машинкой? Думаю, что не один. Гонять – это одно, а умело дрифтить – совершенно иное искусство. Воу, да это же настоящий ход рот, Вернее, как настоящий, очень похожий на настоящий. На деле же он представляет собой кастомный вариант, движок для которого, например, автор идеи позаимствовал у своей старенькой Хонды. Несмотря на это, из-за малого веса и эргономичного корпуса машина может развить неплохую скорость, и в совокупности с открытой крышей здорово так катать своих пассажиров. У машины реально большие колеса, достаточно высокая подвеска и хорошее чувство дороги. Но что еще нужно для полного счастья? Что делать, если вам необходимо перемещаться по городу, однако использовать машины или же метро невыгодно как с экономической точки зрения, так и с точки зрения скорости? Возможно научиться быстро бегать и в то же время не потеть? Звучит здорово, жаль пока что невозможно. Ну ладно, пошутили и хватит. Если серьезно, то решение есть. И им является, конечно же, самокат. Особенно здорово, если у вас будет подобная яркая и компактная модель транспорт сделал лишь один парнишка полностью самостоятельно установил туда мощный моторчик комфортное кожаное сиденье надежные тормоза амортизаторы все различные иные более сложные элементы и все в таком духе короче создал конкретно под свои нужды и получил такого красавчика который на мой взгляд ничем не уступает другим продающимся в магазине моделям. Помню видосы с Ютуба, как разные крутейшие ламбо-тачки проезжают рядом с какими-то выставками или чем-то похожим. У всех них там кастомные окрасы. Они блестят, переливаются, короче, что угодно делают. Так вот тут, похоже, автор вдохновился именно ими и добавил своей тачке один из похожих окрасов. Описать а его словами я не берусь, поэтому давайте вы лучше просто зацените эту красоту сами, без лишних слов. Запускается по кнопке. Все светится, все переливается. Такие элегантные и красивые линии корпуса. Шик и блеск в двух словах.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 Старенькая, никому не нужная Шевроле заиграла новыми красками и буквально переродилась. Теперь это стильная тачка-кабриолет с открывающейся автоматической крышей. Также в ней был изменен салон, поставлены крутые басы вместе с аудиосистемой, добавлена подсветка и улучшено управление. Учитывая большие габариты машины, я думаю, что дочка даже сейчас могла бы спокойно на такой кататься, как на настоящей. Очень здорово!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 Если есть что-то странное в ваших окрестностях, кого вы позовете? Охотников за привидениями! Думаю, у всех у вас сейчас в голове заиграла та самая легендарная песенка из Ghostbusters. А подкрепить ощущение я спешу вот такой крутой тачкой, недавно попавшейся мне на глаза. Это, само собой, детский вариант, однако выглядит он не хуже оригинала. Машина довольно быстро катается, имеет все необходимые элементы декора по типу труб, лестниц, крыльев сзади и, конечно же, того самого значка с перечеркнутым призраком. В общем, создателям однозначный лайк и респект за проделанный труд. Хух, что-то даже захотелось пересмотреть «Охотников за привидениями». Ладно, пойдемте скорее к следующему пункту, а то меня такое может с головой поглотить, и никто не сможет радовать вас новыми роликами. Следующим на очереди будет настоящий герой всех американских фильмов – «Желтый автобус». Да, хотел бы я раз в жизни на таком прокатиться. Наверное, мне бы игрушечного варианта было достаточно. Дело в том, что он выглядит ну просто изумительно. Очень клево передает всю ту атмосферу. Имеет фирменную надпись сверху на козырьке – «Школьный автобус». Сделан в желто-черных цветах, оснащен широкой типа выдвижной дверкой. Приятно управляется. В общем, идеальный игрушечный автобус. Срочно дайте мне пушку-увеличивалку, я должен кое-что сделать. Это еще один Мерс, и снова в МГ-пакете. Он отличается нереально крутым тюнингом, в принципе, как и все тачки в нашем сегодняшнем ролике. Кстати, вот ради интереса, напишите-ка в комменты, что первым вам бросилось в глаза. Лично у меня это были сидушки и спойлер. Сидушки, потому что они являются ярким пятном на черном фоне, а спойлер, потому что это спойлер, и он огромный. Еще одним элементом декора стал значок Бэтмена, который тут вместо Мерседеса. По авторы проекта хотели сделать новый Бэтмобиль, который годился бы для езды по трассам города. И вы знаете, вообще-то у них это получилось. Знаете, я вот мог ожидать что угодно, но меня танк, который к тому же еще и полностью функционирует, это нечто. На самом деле сам по себе он не такой уж и маленький, но до размеров настоящего танка ему еще далековато. Выполнен в классической темно-зеленой расцветке. Как и подобает, оснащен подвижной башней и огромным дулом. Во время езды танкист полностью находится внутри машины, откуда выглядывает лишь его голова. За направление башни и за все основное управление отвечает пульт, который тоже расположен внутри. Ключевым элементом, как и у настоящего танка, здесь, конечно же, являются гусеницы. Стоит отдать должное, гусеничный ход здесь очень качественный. Можно с легкостью кататься по любой поверхности, не боясь наткнуться на кочки, неровности или любые другие от меня лайк мне действительно очень понравилась модель где детонатор где детонатор <coughs> похоже хоть было надеюсь что да потому что я хочу показать вам свой вернее бэтмобиль мне капец как нравится вся эта вселенная с бэтменом и пройти мимо данной модели мне не позволила бы совесть и насколько вам не нравится marvel dc и в целом комиксы вы просто обязаны ценить по заслугам эту модель Учтите тот факт, что она была полностью скопирована из одной из сцен фильма, и получилось, ну капец, какой правдоподобной. Уверен, что автор идеи спокойно может теперь кататься по выставкам и лутать первые места. У тачки изумителен как внешний вид, так и салон. Просто не к чему придраться. А этот элегантный черный цвет. М -м -м. А теперь я покажу вам детский Toyota Land Cruiser 40, сделанный от начала и до конца своими руками сразу хочу внести важное замечание автомобиль работает на бензине это добавляет ему какого-то особого шарма поскольку редко встретишь игрушечную маленькую модель на топливе джип получился достаточно большим ребенок сидит на нем будто на троне тачка не имеет от чего на ней вряд ли удастся кататься в зимнее время или в плохую погоду но, думаю, создатели на этот случай что-нибудь придумают. Вообще модель трудно отличить от оригинала, если не обращать внимание на размер. Тут и запаска есть, и колеса идеального размера, и выглядит она как настоящий джип, только что выпущен из производства. В общем, мужчина непременно заслуживает лайка и уважения, потому что проделать такую большую работу и не допустить никаких погрешностей многого стоит.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 «Да, вынужден вам сразу признаться. Эта модель не летает. Но, честно говоря, я не сильно-то был этим расстроен. Хоть я и не смогу увидеть ее в небе, я всегда могу наслаждаться крутящимся на земле пропеллерами с вентиляторами, а также потрясными формами с запоминающимся окрасом. Не знаю, как этим вариантом распорядятся создатели, но я бы на их месте отправил самолет куда-нибудь на выставку». Кому-то вон хочется создавать модели из любимых игр или фильмов, а другим куда больше нравится придумывать оригинальные модели иномарок. Одной из таких стала вот эта машина в стиле Lexus RX 570. Она была наделена мощным мотором, большими колесами, глянцевым окрасом, одной из самых красивых подсветок фар, что я когда-либо видел в игрушках, умным салоном с радио, кнопкой включения и ручником, а также шикарной проходимостью и амортизацией. В общем, какой-то настоящий «Лексус» на минималках получился. Хотя если так уменьшить реальную машину, то мы еще посмотрим, кто здесь будет «Лексусом» на минималках. Ну и напоследок, добавленная в нее функция радиоуправления. С ее помощью можно даже посадить вовнутрь ребенка малого возраста и самостоятельно с дальней дистанции легко управлять машиной. Ну просто пушка. Вот скажите мне, какая машина является на протяжении многих лет одной из самых быстрых, самых мощных в мире?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 Пришло время показать вам кое-что нетривиальное. Кое-что такое, что поразило бы ваших мам и пап из-за своего внешнего вида. Это целые три машинки в стиле Mad Max. Да, знакомые с этой вселенной люди уже в предвкушении. Прошу любить и жаловать, очень быстрые и дерзкие машинки с агрессивным дизайном. На одной из них нельзя не заметить повсюду торчащие длинные штыри. На другой, прямо на руле, блин, находится имитация головы поверженного врага. На третьей наблюдается решетка из острых лезвий. В общем, наверное, стоило попросить слабонервных отойти от экранов. Но на самом же деле идея точно удалась. Не знаю, сколько времени потратил автор этих машин на их создание, но выглядит это все больно красиво. А эти звуки, имитирующие двигатели... Ой, ладно, погнали к следующему видео. Ну а следующая машинка – это еще один непонятный, будто бы инопланетный для меня вариант. Я без понятия, что именно это за модель, но могу с уверенностью заявить, что она создавалась исключительно для таких вот дальних поездок. Да-да, детектив из меня топовый, не завидуйте. Сидений много, места еще больше, все удобное, красивое. Хоть бери, сажай туда всех маленьких детей и отправляй их кататься. Сам же чиль и рули на пультике. Если идея проекта была такой, автору определенно от меня респект. Хотя в любом случае машина получилась действительно красивой и необычной. Это здорово. О, а этот тип машин я знаю. Это те самые ребята, которые не преследуют цели выделиться каким-то особым внешним видом машины или удивить людей мега раритетной тачкой. Они доказывают все делом. Я это так называю. Берут, фигачат в машину максимально жесткие динамики, гору сабвуферов врубают их на полную катушку и едут покорять город. Помню, давно такие у меня под окном ночью катались. Откуда я это понял? Думаю, вы догадаетесь сами. Ну, короче, сейчас не о тех засранцах. В общем, это детский вариант таких машинок. Колонок здесь масса. Из-за них, правда, машина не так просто передвигается. Она сразу несколько позиций в скорости и маневренности теряет. Но обычно те, кто на таких ездят, никуда не торопятся. Они просто наслаждаются процессом. Ну какой выпуск с машинками без всеми любимого Мерседеса? Что, заждались его? Ладно, зря я его так далеко запихнул. Зато смотрите, какую лакомку я для вас приберег. Его фишка заключается непосредственно во внешнем виде. Салон вообще как отдельный вид искусства. Кресло сделано из настоящей кожи, имеет красивейшую гравировку Mercedes-Benz, рабочие ремни безопасности, лакированные стенки, а также приятный мягкий руль, за которым можно увидеть спидометр и прочие индикаторы, как в настоящих машинах. Запускается тачка по кнопке и спокойно может работать как реальный электрокар. Хотя лично я бы в ней не катался, чтобы не пачкать, а просто предпочитал сидеть внутри и заниматься своими делами. Ну а что, кресло тут будет поудобнее многих рабочих мест, я вам так скажу. И напоследок я захотел добавить что-то нестандартное, что-то такое, чего не было до этого. Придумывать стандартный наземный транспорт не было желания, и мне пришла идея показать вам вот такую вот лодку. В первую очередь хочется сказать, что она электрическая, то есть маленькому водителю не придется самостоятельно крутить педали, либо ожидать толчка взрослых. Модель получилась очень яркой и красочной, за основной цвет был взят белый. Также с боковой части добавились острые разноцветные линии, будто добавляющие лодки скорости и харизмы. Касательно первой, кстати, ее тут предостаточно. Мощности двигателя хватит даже на то, чтобы прокатить с ветерком взрослого мужчину. Это я уже не говорю о детях. Эх, как бы хотелось иметь подобную и оказаться прямо сейчас где-нибудь на берегу моря.